друзья всем привет с вами снова дмитрий каштанов добро пожаловать на мой youtube канал и в этом видео хочу поделиться как получить первую продажу и что для этого нужно делать расскажу основные вещи которые вам сто процентов пригодятся начнем с карточки товара тут самое главное закрыть все возможные возражения вашего покупателя еще до покупки заполнить полностью карточку добавить сочные фото и видео Обязательно на фотографиях использовать инфографику, желательно на всех. В описании к товару и инфографике делать акцент как раз-таки на решении той проблемы, решении того самого возражения вашего покупателя. Тут возникает другой вопрос. А как мы узнаем, какие у наших покупателей будут возражения, если, например, мы еще не продавали, не получали первых, так сказать, продаж, и, или, допустим, только думаем, что продавать. Поделюсь с вами одним способом. Этот способ а, можно также использовать, когда вы только думаете, что начать продавать или производить. Давайте для примера выберем любой товар. Ну, какую категорию? Давайте, давайте категорию дом. Так, дом и под категорию, под категорию. Давайте вот коробки для хранения. Так, а, нам нужно найти плохие отзывы, их выписать и для себя нужно сделать акцент, что нам нужно указать в своей карточке товара в инфографике, в описании, в фото, при самом выкупе какие отзывы писать. И для себя создаем вот такую табличку Excel, переходим в товар, в карточку товара, желательно выбрать там, где много было продаж и, соответственно, там много отзывов. Конечно, эти отзывы могут быть... Какие-то заказные, э, например, отзывы конкурентов, да, ну, скорее всего, с одной звездой заказных не может быть. Так, ладно, нажимаем оценка, сортируем по плохой оценке, вот видите, стрелка от самых плохих, и берем отзывы с разных э, карточек товара, вот так вот выписываем, копируем, так... И берем, делаем так вот выделение красным цветом а, те моменты, которые больше всего вас волнуют. Так, на, в этой части таблицы а, вы для себя пишите задачи, а, на что нужно сделать акцент в вашей карточке товара. Ну, конечно же, ваш товар должен соответствовать тому, что вы пишете, потому что... Это все будет до первой покупки. Они купят и увидят, что там это не соответствует то, что у вас написано. И к вам полетят плохие отзывы и плохие оценки. Поэтому товар у вас должен соответствовать, быть хорошего качества. Вот. И таким образом вы для себя уже будете понимать, какую делать инфографику на этот товар, на что делать акцент и что больше всего ваших покупателей волнует. Здесь можно написать, например, вот запах. Да, в запах можно написать, что а, у нас используется а, такой-то, такой-то материал Вот этот материал можно указать на инфографике, например Он не имеет неприятного запаха в описании указать И когда сделать самовыкуп, делать акцент а, в отзыве Писать, что не, не, не имеет неприятного запаха Это, к примеру, а, но ну, любой товар вы для себя можете таким образом Также и сделать описание для других проблем. Размер и цвет не соответствуют. То есть тут понятно, да, что нет инфографики. Сразу пишем. Сделать инфографику. То есть вот переходим. Вот видим, да. Так, сейчас назад перейду. Просто полистаю. Вот пример, чтобы было видно. Вот, смотрите. Тут уже картинка интереснее. Только почему То почему-то на главной картинке... Вот, видите. На главной картинке вот... Нету размеров почему-то. Ну, в принципе, на и так. Все разложено аккуратненько. Вот есть какие-то. Выведены отдельные такие вот кружки, в которых указано, как это можно сложить. Описание, видите, что легко складывается, различные отсеки, чистится. вот Размеры какие. То есть, вот уже можно понимать визуально, какой размер. То есть, вот таким способом можете выбрать для себя, выписать, так сказать, те, те проблемы, которые возникают с этим товаром. И, допустим, вы уже заранее можете понимать, стоит ли вообще с этим товаром связываться. Вот. А если вы уже купили, то вы как бы пишите, да, что у нас нет такого запаха. Вот. Делайте правильные самовыкупы. Не забываем про упаковку вашего товара. Насколько ваш товар упакован хорошо и красиво. Многим покупателям, например, нравится, когда есть на упаковке какое-то обозначение в виде картинки и небольшого описания. Также не забываем про благодарственную открытку за покупку с какой-нибудь небольшой такой полезной вещичкой. Только нигде об этом упоминать не нужно. Сделать, так сказать, эффект вау. Ни в коем случае не просите оставить положительный отзыв, а тем более за это предлагать деньги. Любой маркетплейс это не любит. Не создавайте в себе лишних проблем. Лучше всего просто напишите спасибо за покупку. В знак благодарности мы вам дарим такой-то сувенирчик, либо такую-то полезную вещь. Не забываем о повторном использовании вашей упаковки в случае возврата. Сможет ли ваш покупатель, либо сотрудник пункта выдачи заказов, вновь упаковать этот товар в эту упаковку. То есть если нет, то скорее всего они его упакуют в какой-то пакетик и отправят следующему покупателю. То есть вы там у себя в карточке описываете супер-пупер хорошую упаковку, вот, а он приходит в другом состоянии к вашему следующему покупателю. Вот пожалуйста вам одна или две звезды и плохой отзыв. В своей карточке товара все возражения клиента мы закрыли, упаковка у нас хорошая, а продаж нет. Что делать? В этом случае нужно начинать делать самовыкупы. Для того, чтобы сделать самовыкуп, нужно покупать не со своего аккаунта, а просить знакомых, друзей. Конечно, лучше, если выкуп будет из других городов тоже. Или использовать специальный сервис по самовыкупам. Вообще, тема самовыкупов она обширная, и, скорее всего, на эту тему я запишу отдельное видео. Следующий вопрос, который я хотел бы обсудить, это ваше участие в акциях. У Валберес практически каждый день существуют различные акции с Многие покупатели на это ведутся и делают хорошие покупки. Причем для участия в этой акции вам дополнительно оплачивать ничего не нужно. Но зато нужно снизить цену, и Валберис вам за это снижает процент по комиссии. То есть если вы по своей категории товара с каждой продажи отдавали Валберис 12% комиссии, то в случае, если вы участвуете в этой акции, вы отдаете 7%. Конечно, многие возникают, мол, тут и так ничего не зарабатываешь, а еще эти акции добровольно принудительные. Но ну, слушайте, если вы неправильно посчитали стоимость и не изложили запас при ценообразовании вашего товара, конечно вы ничего не заработаете и возможно будете работать минус. В одном из своих видео я рассказывал про эту таблицу ценообразования, где можно выставить скидку в процентах, увидеть а, конечную розничную цену, а, по ней мы определяем попали мы в эту акцию или не попали, снизить процент комиссии и посмотреть нашу чистую прибыль, выгодно ли нам в ней участвовать или нет также я хочу сказать что многие почему называют эту акцию добровольно принудительно но ну, не все конечно они разные есть а потому что валдес прописывает условия если вы в ней участвуете то такие условия он вам делает скидку а если вы в ней не участвуете и продаете по той цене которую вы изначально ставили то есть не заниженный то он вам увеличивает процент комиссии поэтому тут нужно смотреть что выгодно например продать 50 штук за неделю с повышенным процентом комиссии, да, или немножко снизить, попасть в акцию, продать 200 штук за неделю и заработать за счет вашего объема. То есть нужно считать. Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо перейти в личный кабинет Valbries, раздел управления ценами и скидками, календарь акций и скидок. Здесь открывается календарик с разными цветами для каждой акции. Мы видим, с какого по какую дату действовала акция. В данном случае эта акция уже закончилась. Давайте откроем день шопинга, склад Валберис. <coughs> Валберис нам пишет условия для участия этой акции. И снизу здесь будет два окошечка. С окно это с цифрой количество товара, которые не участвуют в этой акции. Вот Справа это количество товара, которые уже участвуют в этой акции. Вот, и напротив каждой цифры будет стрелочка «Скачать отчет по скидкам для акции». Скачиваем этот отчет, переходим, и вот в красном месте он нам показывает это та стоимость, которую нужно выставить для того, чтобы нам попасть в эту акцию. Ну, возьмем, допустим, смотрите, 777 рублей. 1500 рублей – это была начальная стоимость без скидок, которую я выставлял для продаж. Вот, переходим в таблицу ценообразования и начинаем выставлять. Допустим, смотрите, к примеру, на сегодняшний день я уже продавал, допустим, по цене 810 рублей. То есть это не говорит о том, что от этой цены Valbris нам говорит снизить 15%. процентов. Нет, это говорит о том, что сейчас Valbris фиксирует в определенные месяца средний, среднюю стоимость продажи. То есть если раньше, например, он снижал за несколько дней, точнее не снижал, а фиксировал цену, то сейчас он немножко поумнел и за определенные месяца. Вот, кстати говоря, эта акция здесь, по-моему, от а, среднего оборота цены за август-сентябрь, то есть за два месяца он считает. Вот, мы переходим, и здесь нам нужно, чтобы вот эта цена а, была, так, сейчас комиссия, 12, была 777 рублей. Начинаем выставлять а, процент промокода, увеличивать 28, так, тут 29, а тут 27. Вот видим, 777 рублей. То есть мы э, под условия подошли э, и смотрим, да, какая у нас получается здесь прибыль. Ну вот где-нибудь внизу здесь, вот так вот напишем, 590 рублей прибыль. Так, э, и он нам говорит э, дальше, что мы частично компенсируем скидки, снизим комиссию на товар, участвующие в акции на 5%. То есть было 12, а станет 7% чистую там чистая прибыль вот 629 получается у нас прибыль будет вот а дальше дальше дальше а дальше открываем и внизу он нам пишет комиссия на товары не участвующие в акции на время распродажи будет повышена на 15 процентов то есть если ты участвует в этой акции не хочешь то вот тут будет не 12, а плюс еще 15. У нас сколько? 27%. Вот. И мы, если вернем ту стоимость, которую мы продавали, 810 рублей. Так, здесь 25. 5. Вот. То у нас получается вот такая вот будет прибыль. Вот видите? И это мы, если мы не участвуем, это если мы участвуем с пониженным процентом комиссии. Вот, а это получается, если процент комиссии 12%. То есть мы снизили цену и процент комиссии. То есть вот отсюда уже можно сделать вывод, стоит ли нам в ней участвовать или нет. Например, можно как поступить, если у вас несколько видов товара, много товара точнее. Можно некоторые товары в этом случае в какое-то время, там, я не знаю, ну, может месяц или какой-то, перед какими-то праздниками, а, завышать цену, чтобы вроде бы покупали их, но средняя стоимость была высокая. Вот. И когда наступает сезон, вот, вы эти товары, которые продаете сейчас, поднимаете на них цену, вот, чтобы у них фиксировалась высокая цена, а те товары, наоборот, снижаете, и у вас а, получается возможность а, продавать наравне с конкурентными одинаковой стоимости, но с заниженным процентом комиссии. Вот, я не знаю, правильно ли я вам объяснил, поняли ли вы меня или нет. Вот, э, то есть, э, таким образом вы фиксируете высокий, высокую э, стоимость от средней цены, пока у вас товар стоял. Конечно, вы платите за хранение, от этого никуда не денешься, но таким образом, хоть можно как-то обойти эти моменты, когда он фиксирует вашу цену. То есть раньше, например а, вот видите, из средней цены за август и сентябрь. Раньше он как писал там, мы зафиксировали вашу цену, там от такого, не от такого числа, а просто мы вашу цену зафиксировали там на прошлой неделе, да, там к примеру. Вот. И дальше была табличка, Excel табличка с отчетом для акции, и там была стоимость тоже, какую нужно выставить. Ну, все хитрые и умные, как стали делать за несколько дней, за 5-6 дней этот товар э, завышали в стоимости на 2-3 дня. Он фиксировал эту цену и уже с высокой цены, от, от высокой цены уменьшали, э, снижали процент, чтобы попасть в акцию. Попадали в эту акцию и продавали за заниженным процентом комиссии. Вот. То есть получается они еще и тут плюс имели и тут. Сейчас немножко валдерс вспомнил, стал фиксировать как раз-таки за э, средний, э, среднюю стоимость продаж за несколько месяцев. Но в этом случае, я вот читаю, можно делать так иметь несколько видов товара, то есть каждый, например, какой на какой-то определенный сезон, на какой-то определенный праздник, там, я не знаю, заранее его завозить, поднимать на него немножко цену, вот там процентов на 25, на 30 максимум. Вот. Все равно продажи будет немножко покупать, он будет фиксировать среднюю цену и уже в подходящий момент снижать цену, попадать в акцию и тут уже смотреть, с учетом сниженной комиссии, а какую вам выставлять вот эту цену. То есть, можете ли вы еще снизить, потому что вы видите, какая у вас будет конечная прибыль. Вот. Поэтому тут нужно считать и закладывать точную, правильную стоимость для продажи и смотреть в той или иной акции, какая у вас выгода, какой у вас будет минус. Вот смотрите, если вы будете продавать 495 рублей по завышенному проценту комиссии, Будет ли для вас, для вас это являться, допустим, там, а, плохим заработком? Или, может быть, и тут вы уже в минус работаете? Все зависит от вашей себестоимости, от ваших расходов. То есть, а сколько примерно вы, вы можете позволить себе снизить стоимость, чтобы продавать дальше? Чтобы, чтобы, чтобы на этом заработать, точнее. Не забываем об остатках вашего товара. Во время участия в акциях ваш товар могут быстро раскупить. И вы можете просто не успеть его допоставить. Валдерс понимает, что вы невыгодный поставщик для него, что он не имеет комиссию так сказать, с ваших продаж, и он начинает вас постепенно спускать в самый низ, и у вас начинается спад продаж. Какой из всего этого можно сделать вывод? Всегда выбирайте товар хорошего качества, упаковывайте в хорошую упаковку, делайте заполнение карточки, делайте акцент на решении тех вопросов, которые возникают у ваших покупателей. Правильно рассчитывайте стоимость товара, чаще участвуйте в акциях, чаще следите за вашим остатком на складах и вовремя поставляйте этот товар на склад. Если вы досмотрели это видео до конца, таким образом я понимаю, что вам мои видео интересны. и Я приглашаю вас вступить в телеграм чат в котором свободно примерно еще 150 мест. В дальнейшем этот чат будет закрыт и вход будет в него платный, так как в нем будут собраны все ответы на возникающие вопросы. Доступ в этот чат настроен через специального бота. И войти, как я понял, для многих оказалось непросто. Поэтому покажу, как это можно сделать. Находим в описании под этим видео ссылочку для перехода в этот чат. И рядом э, будет промокод для бесплатной подписки. Переходим по этой ссылке и мы видим, а нас встречает бот, где предлагает несколько вариантов подписки. Выбираем навсегда, ввести э, промокод» и вводим вот этот промокод. Нажимаем «Отправить сообщение». И если этот промокод правильный, и по этой бесплатной подписке еще есть места свободные, то в ответном сообщении вам придет ссылка для перехода в этот чат. Вы по ней переходите и вступаете в этот чат. Я надеюсь, это mm -hmm. видео было полезным для вас. Если это так, то ставим палец вверх, подписываемся на мой канал и не забываем ставить колокольчик. А с вами был Дмитрий Каштанов, всем пока!